Привет! Сегодня я расскажу тебе про петличный микрофон Boya BY-M1. Для начала откроем посылку, посмотрим, что находится внутри и что входит в комплект. А потом сделаем тест звука в различных условиях. Также мы сравним эту петличку с дешевым китайским микрофоном за 3 доллара. Я заказал эту посылку с известного китайского сайта, но с доставкой из России. Пришла она ровно за 3 дня, и это очень круто. Коробочка немного помята, но нам эта погода не сделает. В подарок нам положили две защиты от ветра. Это очень приятно. Отдельное спасибо от моей кошки. Первым делом мы видим замечательный фирменный чехол бои Материал очень приятный. Не кожа, но мне нравится. Буду хранить микрофон в нем. Самое главное, конечно же, это гель. Пусть будет. Далее вытряхиваем все, что есть в чехле. Отлично. Нам положили маленький пакетик ништячков. Дополнительную поролонку для записи звуков в помещении. По качеству... Как поролон. Дальше идет прищепка для самой петлички. В меру тугая, крепкая, металлическая. Норм короче. Также положили переходник с 3,5 мм джека на стандарт 6,3. Вдруг найдете дырку побольше. Переходник дешевый, видали и покачественнее. Вернемся к ветрозащите, но ну, обычная защита что на нее смотреть, делают из китайских кошек, все как всегда. Также нам подкинули батарейку формата LR44. Мои благодарности. Ну вот мы и добрались до самого главного. Сразу же натыкаемся на длиннющий кабель. Его заявленная длина 6 метров. Микрофон имеет 3,5-миллиметровый джек с очень тоненькой шейкой, которая не факт, что проживет долго. Но посмотрим. И также мы увидим, что джек-то не простой, а четырехпиновый. А все почему? Потому что у микрофона есть дополнительное питание, его можно подключать как к смартфону, так и к твоей камере или компьютеру. В общем, куда хочешь. Для этого достаточно переключить рычажок на блоке питания. Либо в режим камера с доп. питанием, либо в режим смартфона. Третьего не дано. Кстати, на микрофоне нет индикатора включения и разряда, так что придется за этим следить самостоятельно. И не забывать переводить его в режим выкол. Это большой минус. Сам микрофон имеет стандартные размеры, все как у всех, придраться тут не к чему. Должен обратить твое внимание, мой друг, что это всенаправленный микрофон, и берет звук он со всех сторон, в отличие от направленных моделей. В этом есть свои плюсы и есть свои минусы, но мы не будем об этом. Итак, с комплектацией мы разобрались. А что со звуком? Должен обратить твое внимание, что все это время звук записывался с петлички боя M1, подключенной к ноутбуку. Но это вообще не важно, потому что тест звука только начинается. Итак, мы переместились в парк. Я решил порадовать вас красивой картинкой с пользой. На данный момент здесь ветреная погода, но для проверки это самое оно. Сейчас звук пишется с внешних стереомикрофонов Zoom H1N, но это временно, потому что... Сейчас звук начал писаться с петлички боя M1. И вот, по идее, сейчас я должен рассказать тебе что-то интересное, но я не знаю что. Мне нужно просто проверить микрофон. Поэтому я говорю, что попало, стою напротив водопада и слушаю шумящую водичку. А теперь, слушая звук микрофона за 3 доллара, мы постепенно переместимся в еще одно красивое место, где немного тише и, возможно, менее ветрено. И вот мы переместились в более тихое место, где, конечно же, наш звук станет чище. Сейчас у нас по-прежнему работает дешевая петличка за 3 доллара, но сейчас мы подключили петличку Boya M1, и кажется, что мне нужно сказать что-то полезное вам, но, по мне, так хочется просто насладиться замечательными звуками парка. А если честно, то чебуреки вкусные продают рядом, поэтому надо уже закругляться. Но нет, мы проведем еще один тест. Мы испытаем эту мертвую кошку, мы ее оденем и поедем на самокате по парку. И посмотрим, как она работает с шумами. Итак, мы закрепили камеру. На петличку повесили нашу мертвую кошку, которая шла в комплекте. Я, наверное, буду первый, кто проверил эту кошку. А по пути можно еще чебуреков купить. Так, въезжаем на территорию. Но вы знаете, мне кажется, что меня слышно довольно неплохо, учитывая то, что ветер бьет мне в лицо. В данный момент мы едем на скорости 25 км в час, и ветер дует очень-очень сильно. И если меня слышно, то это будет хорошо. А если нет, то я не виноват. Да уж, что-то с съемкой совсем не задалась. В общем, повторюсь, все эти тесты были сделаны без единого плагина или обработки. Итак, вот наших два друга. Обе петлички были подвешены на одном расстоянии на моей футболке и были направлены ровно в сторону моего лица, то есть вверх. Также для чистоты эксперимента звук писался на систему Zoom H1N. Ему я доверяю. Для меня это был тоже очень интересный опыт. И, по моему мнению, петлички хороши за свою цену и полностью себя оправдывают. Советовать я могу оба микрофона, так как они показали себя достойно, но выбор за вами. Ссылочки на петлички я оставлю в описании, поставьте лайк, если обзор вам понравился. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Ну и подписывайтесь. Пока!